Тоже достаточно такой обширный вопрос, да, одним словом есть, не отделаешься, надо, наверное, развернуть для вас понимание, чтобы вы имели представление о том, чисто технического процесса. Да. Давайте так, жизнь человека в нашем мире она ограничена определенными правилами. Этих правил немного, но тем не менее они есть, и это константы, которые необходимо знать. Основные константы мы, конечно, изучаем в наших занятиях, ваш вопрос имеет отношение к константе, которая называется время. Оно постоянно в том смысле, что течет в одном направлении, из прошлого в будущего, и в нашем мире оно по-другому течь не может. Но при этом время будущего это такая субстанция, которая еще не сформирована, она еще не сделана, она делается в определенной точке в определенных узловых моментах. Для кого-то это Событий сделается заранее, для кого-то буквально перед событием. Все зависит от вашей включенности в определенные силы. Сейчас мы об этом упоминать не будем. Но полотно судьбы ткётся для каждого человека по большей части не столько им самим, сколько пространство, в котором он живет. Мы называем это пространство эгрегориальным, оно формирует события для людей. И формирует оно не абы с чего, не абы как, а потому что у него самого есть правила, у самого есть алгоритмы, техническое задание от высших существ, которые присутствуют в этом мире. Мы этих существ называем богами. Соответственно, у них есть здесь, в этом мире, определенные задачи не просто так присутствуют, они не просто, не просто играют в игры ради собственного удовольствия, даже если они играют в игры, они играют на интерес. И вот этот интерес связан с достижением неких определенных результатов, где люди в общей своей массе являются исполнителями, исполнителями заданий. Это называется судьба человека. Когда Простраиваются некие события не для самого человека, а для всего человечества, проставляются определенные вехи, к этому моменту достигнут надо того-то, к этому моменту надо достигнуть того-то, технические показания такие-то и так далее. И так далее. Это я техническим языком без экстаза все это дело излагаю. И человечество оно проходит через эти точки. Вот эти точки для всего человечества являются точками невозврата. То есть обратно уже не отыграть, это зафиксированный результат. Например, Великая Отечественная война, это был запланированный результат, должны были измениться скажем так, мировые приоритеты, они изменились. И после этого момента начался как бы отсчет по новой шкале ценностей. Обратно отыграть его уже нельзя, потому что включены многие ресурсы. И вот этих точек невозврата их достаточно большое количество. Есть очень большие, например, такие, как рождение Христа. И это весьма значимо не только для одного человека, для многих поколений. Есть мелкие вехи, которые не имеют отношения ко всему человечеству, а лишь к определенной группе людей. Например, к вашей семье. Да? У вас в семье были какие-то определенные события, которые пустили общую судьбу семьи по определенному направлению. И отыграть их назад вы не можете, потому что это касается не лично вас, это касается вас всех. Таким образом, точка невозврата считается та точка, в которой завязаны судьбы трех и более людей. А если менее трех, то в принципе все еще возможно исправить. Есть специальные техники, которые это исправляют. Но, может, бывает в положительную сторону? Положительное и отрицательное, это оцениваем Но мы процесс. по эффекту. Да? Для кого-то положительное, для кого-то отрицательное. То есть это настолько субъективный взгляд, что он не может учитываться как правильное или неправильное событие. Событие произошло, оно повернуло судьбу определенного количества людей в определенное русло, и они уже идут по этому руслу. Если надо вернуться, надо вернуться обратно. Понятно, что толпой не вернешься, все идут. Значит, это то русло, по которому идешь только ты, твоя колея личная. Ну, возможно, еще одного человека, который от тебя зависит и добровольно вернется с тобой, например, твой ребенка. У вас с ребенком были какие-то та самая точка невозврата, которая привела к ненавящемуся вам последствию. Оно просто не нравится вам, не значит, что оно негативное или позитивное. Вы берете своего ребенка подмышку, пока вы способны его взять подмышку, и возвращаетесь к определенной точке. Но если он уже ходит своими ногами и говорит, мама, я не хочу, и в мама отстань, то соответственно его судьбу вы влияние не имеете, то же самое и в отношении с мужчиной, например, женщины и мужчиной. не получились у них отношения когда-то, да? она не может вернуться в ту же самую точку вместе с ним, потому что возможно он не захочет. Но она может сделать таким образом, чтобы ситуация была в будущем простроена как дополнительная возможность измениться с другими пресуппозициями, другими предпосылками. Таким образом точки невозврата они устроены таким образом, чтобы люди, во-первых, проходили их вместе. А это гарантия того, что они не будут отыгрывать назад. Потому что отыграть назад это достаточно энергозатратно и для мира, и для вас. На формирование любого события нужна энергия. И достаточно много энергии. Если вы отыгрываете какое-то событие назад, вы должны точно знать, из какого ресурса вы возьмете эту энергию. Если за вами никто не стоит ничто не стоит, и вы можете рассчитывать только на свою собственную жизненную силу, то магическое воздействие на прошлое всегда пойдет за счет вашего будущего. То есть какой-то кусок своей жизни, времени жизни, вы положите на переписывание этого сценария. Всегда все происходит недаром. И помните, что любая магическая манипуляция, она всегда стоит. Вот тот, кто был на нашем... В предыдущем занятии по этой же самой теме мы достаточно подробно этот вопрос обсуждали, что любая магическая манипуляция стоит энергии. Если за вами стоит сила, которая вам эту энергию предоставит, как такой неограниченный кредит, то вы можете пользоваться ею как для себя, так и для других, да? заниматься колдовством и исправлением судеб других людей. Но только в том случае, если за вами такая сила стоит. А если она не стоит, вы всегда должны знать, из какого источника вы берете ресурс либо из своего собственного, если дело действуете на свой страх и риск, либо за счет того, кому вы даете возможность изменить судьбу, то есть за его счет. Поэтому к этой же теме, если вы приходите к специалисту, к магу, колдуну и так далее, и просите эффективно решить вопрос, то платите за это всегда вы, и не всегда деньгами. То есть деньги оно само собой. Но в основном вы заплатите именно свое время, потому что никакой уважающийся специалист, никто не будет тратить свою жизненную силу на решение ваших проблем. Я ответил на ваш вопрос. Замечательно.